Всем привет, хочу оставить отзыв о курсе Нелли талантливые люди. Это вот не первый мой курс. Я прохожу вот прямо подряд второй. Первый был новая жизнь. И хочу отметить вот, отдельно такой качественный или талант в том, что вообще задания все разные. Я, честно говоря, ну, обычно, как бы ну, какие-то у одного автора проходишь какие-то, например, курсы, да, а задания перекликаются. А здесь вот каждый раз на каждом задании нужно садиться и реально. Ну, лично для меня мозговой штурм, <смех> то есть я оказывается, настолько не привыкла так разнообразно, ну как сказать, мыслить широко, ну то есть широко и по-разному смотреть, что для меня как бы это вот реально такая прокачка даже мозгов и мышления, <смех> вот и хочу вот отметить вот то, что действительно, как бы я поняла в ходе этого курса, мы это еще практиковали, да, что а талант это вот, если у меня было раньше представление, что талант это вот вот на скрипке играет, здорово играет, и вот всю жизнь он этим занимается. И вот на своем таланте он там ну, зарабатывает, живет. А что талант это немножко другое, что мы все талантливые. Просто надо, ну, как бы, видеть это, что ли, и что как бы не нужно вот, -вот сидеть, ныть, там дело какое-то нужно, там, еще что-то, а, и что это где-то там, да, что все под ногами. Вот, вот талант, все под ногами. Бери и используй это что на все действительно желания уже тут же нарисовываются ресурсы, просто, просто мы их отвергаем, говорим, это плохо, это не нужно, это там бесполезно. А талант в том, чтобы принимать все, все любить, как бы принимать и использовать с удовольствием то, что прямо сейчас вот, ну, доступно вот прямо так. Вот. Курс вообще классный, ну, я не знаю, мне кажется, каждый курс очень классный, и он... Вот лично для меня каждый курс открывает какие-то новые таланты новые как-то -нов... очень сильно расширяет вот это как сказать, расширяет видение жизни вот это вот восприятие и, и, и очень сильно вот снижается действительно уровень какой-то Сказать, беспокойство сказать, беспокойства, стресса, всяких таких, спокойнее становишься, потому что все уместно, все нужно, все здорово и все можно использовать. Я вообще от всей души Нелли благодарю, потому что, ну, так творчески еще подходить ко всему, давать такие задания, такие, не просто там какие-то, ну, просто, да, а вот действительно у меня <соценно> физически создалось впечатление, что я никогда так не смотрела. Вот, ну, несерьезно. Я как-то привыкла однотипно мыслить, вот, а тут, а, а тут вот прокачиваешь с разных сторон и вот по-разному начинаешь смотреть ну Короче, очень круто, я иду на следующий курс, потому что ну, мне очень нравится ее подход, реально классно.